Всем привет! Вы на канале Федерации Автовладельцев России в Красноярском отделении. Этот блог посвящен и будет далее посвящен тому, что не попадает в средства массовой информации. И ну, так как у, не в обиду сказано, средства массовой информации в связи с тем, что у каждого есть свой формат, и каждый может показывать то, что им можно. Здесь блог будет посвящен тому, что не входит формат, и то, что нам обещают как автовладельцам, как жителям города Красноярска, то, что будет исправлено или работает. Вот один из примеров. Когда проанонсировали лифт на Виадуке на Вантовом мосте, мосту, нам всем сказали о том, что мост запустился и работает в полном функционале Буквально вот сегодня подходим, лифт не работает Режим работы написан ежедневно с 6 до 23 В связи с ремонтом работ лифт не работает Приносим свои извинения Товарищи администрация, вы кому извинения это приносите? Вы мне лично в блоге своем писали на группе ВКонтакте о том, что ваш лифт уже работает в полную меру. А я вам говорил, вы, наверное, для показухи его запустили, чтобы только ролик снять, чтобы другие страны наши увидели, другие города, что у нас есть лифты, которые недавно запущены, он не работает. Запускайте немедленно. Вы зачем людей обманываете? Спасибо вам, что посмотрели мой видеоролик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Продолжение следует. У нас есть ремонты дорог, дворов. Мы продолжаем. Спасибо вам.